Вот, знаешь, всякие э, сейчас встречаются посты, типа, пост нашей молодости, типа, там, за X-Spectrum, mm -hmm. вот как недавно было в группе. Да, да, да. Со всей этой трихомудии Пройдет лет 10, и пост игры в танки будет. А помнишь, как мы играли в танки? М -м -м, жаль, не помню. Видишь, кому а, направо, да? да? Да. А представляешь, вот так вот... Сидят за столом, да, там две-три семьи собрались. Ну, вот там родители нескольких детей, да, и одни такие... У, у меня, мой Леха, он недавно 2-6-8 вкачал. У него почти все совки есть там. Ага, говорит, а, а мой мой все прямо купил и 6 в конкурсе выиграл. А одни сидят такие, у них глаза вниз такие опустившиеся. Грустно, говорят, а наш, наш в доту третий играет. И так Батя одного другого по плечу хлопает, вот эту говорит, не повезло тебе, не повезло. Да Да кто ли? Да живой ли? Нашел, нашел. Парни оставил. его, нет? Носа. Отлично, пошел. Пошел, пошел, пошел, пошел. Все отвернулись, они на тебя не смотрят. Пошел. Бегу, пошел. Бегу, бегу, бегу, На карте. Арта твоя. Дает ты теперь не закузн... Пожалуйста, картошечка сжалься. Я вот уже почти. Мне кажется, нет. Ну давай, позитива нагоняй. Жопа ты! Коричневое пятно у тебя на весь экран. Такой супер першинг приехал. А ч хил а чё, хи, стреляют? <свист> Ребятки, зажмите все сфинктеры свои, все, которые есть. Ручки, ножки, скрипки. <свист> <глазки. свист> я, я не успел выстрелить. Ладно, тут я Стыл Картошечка, <свист> картошечка родненькая. Давай моя хорошая, лишь бы посчиталось все, лишь бы все совпало. я, но это не важно было. Ну, грузись колесо, санная! Да, 9 тысяч тебя. Да какие 9? Да! Да! Муа, <связывая> Ой, тихо, чтобы не умереть! Мать его, мать, перемать, мать, мать, мать, мать, мать! Сколько мы сосать со со со со страна играли! О! Просто жесть. Не, ну вы хотели подраться, мы подрались, парни. Нет, тут Я не подрался, я соснул, вот честно. Щёки болят. Бум, бум, бум. А у нас в меню бум, объект бум, бум. 704. Раздвигайте ляжки шире. А он не беспокоится, что светится? Назад, может быть, захочется отъезжать. Ой, я... Сережка, там воды какая ламповая. Нет, все все все, все, все, все, все оборону беда ББшки загружаем там Е75 квадратный бор там стоит Е4 -ый. все хорошие Е4 за попой за... ой ой какие мальки здесь дома и только ехать куда -то. <свес> Гриль петушок там да народу жесть просто Гриль гриль, гриль, гриль, <свес> гриль! <свес> <свес> <свес> Тачдау! <-дон! свес> Жареная курятка тут приехал петушок смотри с макияжем петушком Шоб ты понимал паш я стрелял то не в него это... а ты во франции жарил я стрелял точнее в него но он отъехал и у меня опять снаряд ушел в край сведения е, и поэтому он что-то. ну и е4 ббшку то ничего нового не. Ты -то, знаешь ты уже такой ты уже даже не радуешься. Ну, рад... ну на тысячу ну ладно что мне уже не... даже знаешь, скучно сколько, сколько уже сегодня было франция Петушок. Олежка, прощай, Олег. Ты был мне как фраг. Олежка, Олежка. Вот, а как не любить этот танк? А как? Жил-был Олег. Он такой, о, я первый раз засветился, но сейчас перееду. Голова просто с плеч. Why, кромит? Противник-сталкер перевернулся. Игорешу взорвал! Иго... Игореша 071966. Человеку уже 50 лет. Смотри, труп поехал. Видишь треугольничек двигающийся? Картошкина игра. Что происходит? Как жаль Игорешу. 50 лет человеку. И тут такой подарок. Как взорвалась боеукладка, друзья! Бру -бру -бру -бру -бру. Ага. А Соси ты, да, да! Да, как? Я в этого. Подожди. Да. Ребята, что не? Меня убивают. Я с тобой, Леша. Подожди. Свинья проб... сутулая, прям, прям мне в бубен вот попала сразу же. Коричневый петух на меня смотрит. Получай жопа. Промажь, промажь, промажь, промажешь, ты промажешь. Фу-фу, отписка. Нужно просто разговаривать с ними. Им внушать, кричать на них, ругаться. И все. А так молча играешь, когда, например, то и что происходит? Ну, он просто попадает, потому что ты молчал, не, не запретил ему, не помешал. <звы> <звы> <звы> да не танк, а это мужчина просто. На ходу как расписывает. Готов поспорить. Если бы три недели сводился, промазал бы. Павел, 200 да тонн, это же ваншот. Павел, Павел, Павел, я верю в тебя, Павел. И должно Меня быть короче. Ребята, всем, кому понравилось видео, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. А с вами был Стрелок, всем до скорого, всем пока.